Добрый день, дорогие зрители! Рад приветствовать вас на нашем канале Зеленый пояс Москвы. Сегодня вопрос, почему на просторах интернета можно встретить внешне одинаковые дома, но цены на них разнятся очень сильно. Они начинаются от полумиллиона и до 5 миллионов рублей и выше. Почему? Второй вопрос. У нас в Зеленый пояс Москвы такие высокие цены на дома по сравнению со многими конкурентами. Отвечу. Первое. Это комплектация. Не секрет, что крупные федеральные фирмы выставляют в рекламу изначально очень дешевую цену на дома, но при картинке, показываемой при этом, не соответствующий совершенно этой комплектации. А потом менеджеры, которые получают зарплаты не за продажу базового дома, за это они ничего не получают, а получают зарплату именно за проданные допы, так называемые, они пытаются максимально раскрутить, так сказать, да, заказчика и на эти дополнительные услуги, дополнительное увеличение потолка и так далее. И цена на эти дома завышена в несколько раз по сравнению с их реальной стоимостью. Доходит даже до того, что пытаясь заказать базовую комплектацию, вы столкнетесь с грубостью менеджера. Это проверено нами, да? мы сами приезжали в такие фирмы. Они начинают говорить, что это вообще не дом, как вы собираетесь жить в этой кунуре? И вот обязательно вам нужно увеличить потолки и так далее, там заменить окна и тому подобное. Соответственно, почему? Потому что его задача продать именно вот это дополнительное утепление, высоту тот потолков. Доходит даже до абсурда, что в крупнейших фирмах нужно доплатить даже за цвет кровли. В базе идет такой, на мой взгляд, ужасный красный цвет, типа Сурика, только посветлее. Если вы хотите, например, коричневую или серую крышу, вы должны за это доплатить. В итоге, чтобы построить достойный нормальный дом в такой фирме, вы должны заплатить 2, а то и больше цены базовой комплектации. И то вы не дойдете до качества того, что указано на их рекламной картинке. И такая цена будет выше, естественно, еще и потому, что в эту цену заложены проценты этих менеджеров, которые пытаются навязать вам дополнительные услуги и оборудование. Входит заработная плата юристов, которые в случае каких-то проблем будут работать против вас, бухгалтерии и прочее, прочее, прочее, прочее. Но это еще не самый худший вариант, хуже вариант, когда действительно дешево продаются дома в полной комплектации, со всеми коммуникациями, полностью отделанные Вот здесь, как говорится, может быть скрыто многое. тут Действительно, стоит поподробнее присмотреться к этому колосу на глиняных ногах. Потому что то, что у него внутри, можно увидеть только во время строительства такого дома. Ведь потом все это тщательно скрывается, закрашивается, и вы уже в готовом доме не увидите, что находится у него внутри. Поэтому мы выбрали честный путь без мутных комплектаций, вводящих в заблудение заказчиков, без разнообразных допов, которые, конечно, можно заказать, но либо просто заменив стандартные опции бесплатно, либо доплатив просто разницу между тем или иным окном или дверью. И э, мы всегда указываем сразу цену за полностью готовый дом со всеми разведенными внутри коммуникациями, за которые не нужно ничего доплачивать. В доме уже установлена сантехника, разведены трубы воды, канализация, электричество, стоят розетки. Установлены светильники. Вы заезжаете в дом, завозите мебель и живете в нем. Также у нас нет расхождений с ценой в договоре, с ценой реального строительства. То есть вы можете планировать свой бюджет вплоть до копейки. А как же, скажете вы, проверить уже готовый дом, который предлагает ваш зеленый пояс Москвы? Отвечу только одним способом. Приезжайте к нам в наши поселки. И пообщайся с людьми, которые купили наши дома, которые прожили там 1, два, три и более лет, а мы строим уже больше 15 лет, которые пережили не одну зиму, и они вам расскажут, что нравится, что не нравится, какие расходы на отопление, на электроснабжение. Вы получите полную картину, и потому что это немаловажно, ведь на выставках, да, у крупных фирм есть выставки, где можно прекрасно посмотреть прекрасные дома, но... Дома на выставке не дадут вам представления о доме, в котором будете жить именно вы. Потому что для выставки строится особенный дом. Лучшие бригады, из лучших материалов, в тепличных условиях. Ну, это понятно. В жизни много, к сожалению, недобросовестных застройщиков. И, к сожалению, может быть все гораздо печальней. Мы отказались от больших объемов строительства, именно в связи с тем, что ранее, признаюсь честно, у нас возникали, Проблемы с качеством работы наших бригад и прорабов. Которых мы набирали хоть не по объявлению, но, к сожалению, видимо, недостаточно тщательно. И теперь мы работаем только с теми бригадами, которые зарекомендовали себя уже на работе именно у нас. И построили множество домов именно в нашей компании. И заказчики могут посмотреть реальные дома, построенные именно этими бригадами, которые будут строить у них. Из материалов, которые мы берем, у проверенных поставщиков, и поговорить с людьми, которые в этих домах живут. И таким образом все возможные вопросы, думаю, могут быть сняты. Спасибо. Смотрите нашу рубрику «Вопрос-ответ», присылайте ваши вопросы, предложения. Всегда с радостью ответим на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание. До свидания.